здравствуйте товарищи в эфире пролетарские новости новости в которых буржуй наемному работнику эксплуататор угнетатель и враг эксперты установили что производители продуктов и товаров повседневного спроса с 2012 по 2018 год значительно уменьшили размер упаковок своей продукции по некоторым категориям товаров упаковки усохли на 7-20%, при этом цены на продукты выросли или сохранились на прежнем уровне в лучшем случае. Уровень жизни наемных работников ухудшается с каждым днем, реальные зарплаты падают, а цены растут. Буржуазия понимает, что неприкрытая правда может вызвать народное недовольство, а поэтому и пытается прикрыть истину пачками, с девятью яйцами и пакетами молока по 800 мл. По мнению заместителя гендиректора по коммерции и развитию Т+, Александра Велесова, минимум 10 крупных городов к концу 2020 года должны перейти на метод альтернативной котельной. Это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей устанавливается в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой, которая определяется стоимостью поставки теплоэнергии, от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение источника теплоэнергии. Несмотря на рост производительности труда и усовершенствование технологий инженерных сетей, стоимость услуг ЖКХ растет с каждым годом, обусловленная лишь непомерной жадностью буржуев, захвативших власть в свои руки. Уже сейчас для большинства народа оплата коммунальных услуг составляет огромную часть бюджета семьи и недалек тот час, когда придется выбирать между ужином и теплом. Правительство Пермского края готовится утвердить на 2020 2022 годы минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории региона. Так, на 2020 год минимальный размер взноса на 1 квадратный метр общей площади помещения в месяц должен составить 9,36 рубля, на 2021 год 9,73, а на 2022 10,10. ,10. Тарифы за капитальный ремонт растут с завидной регулярностью по всей России, и особенно забавно то, что происходит все это на фоне превращения нашей страны в руины древней цивилизации. Закредитованность россиян неизбежно вызовет социальный взрыв в России, причем не позднее 2021 года. С таким пессимистическим прогнозом выступил министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин. Он отметил, что сумма долга населения по кредитам достигла 8 триллионов рублей. Такие долги увеличиваются на 25% в год. В четвертом квартале 2018 года треть кредитов выдали россиянам, у которых платежи по кредитам превышали 60% месячного дохода. Население продолжает полномерно загонять в кредитно-ипотечную кабалу. И вполне успешно, ведь большинство семей трудящихся уже еле сводят концы с концами, все больше погружаясь в долговые обязательства перед ростовщиками. 27 июля на несанкционированном митинге в Москве, устроенном в связи с массовым недопуском позиционных кандидатов на выборы, произошли массовые беспорядки. В результате сотни протестующих оказались задержаны. Снова одни буржуазные группировки вступают в борьбу с другими, поднимая на протесты простых трудящихся. Товарищ, пойми, что ни один буржуй, несмотря на свои лозунги, не будет отстаивать твои интересы.